Всем, всем, всем, вас приветствует проект «Коммунистическая планета». Сегодня я предложу вам посмотреть всего лишь одну фотографию. Всего лишь одну фотографию. Посмотрите, пожалуйста, всего лишь одну фотографию. Отбросьте все свои дела и посмотрите всего лишь одну фотографию. Это фото ребенка, это фото девочки. Ее зовут Альбина. Ей 10 лет. За время войны на Донбассе она никуда не уезжала. В 2014 году в ее районе, недалеко от шахты Трудовской, только за один минометный обстрел погибло 22 мирных жителя, включая детей. Глядитесь в глаза этого ребенка. Эта девочка, ее зовут Альбина, ей 10 лет. С вами был проект Коммунистическая планета. До свидания.